Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Началась 15 неделя беременности и настроение прекрасное, потому что за окном наконец-то солнце, наконец-то тает этот ненавистный снег, он действительно уже настолько надоел. И настроение мое повышается, как-то хочется больше гулять, больше проводить времени на улице, больше каких-то позитивных моментов и эмоций и так далее, и так далее, и так далее. В этот раз в 15 недель я уже сходила к акушеру-гинекологу на прием, и она мне сменила схему витаминов, приема микроэлементов. До этого я принимала витамины фолиевую кислоту, магний-B6 и йодомарин. В этот раз она сказала, что фолиевую кислоту мы больше не принимаем, а начинаем пить, вместо нее Поливитамины. И написала три вида витаминов, которые можно выбрать. Там были э, Пронаталь, первый, потом э, комплевит мама и Витрум, по-моему, тоже мама. Э, я решила сразу поковыряться в отзывах в интернете и почитать. Э, что же лучше выбрать и какие витамины более полезные, так как я посмотрела по цене, конечно, отличаются. Ценовая категория самая дешевая это компливит компли мама, но самые дешевые витамины были это компливит мама, но состав там мне не очень понравился, и я все-таки остановила свой выбор на элевите. -э Пью их уже 5 дней, могу сказать, что они хорошо усваиваются, нет никакой у меня тошноты или жоги от них пока. И еще мне показалось, что утром я намного лучше просыпаюсь, намного лучше себя чувствую, сонливость моя куда-то делась. Единственная цена у них достаточно дорогая, за 30 таблеток я отдала 774 рубля. Убеждают, что если берешь большую упаковку, у нас тут таблетка, она выходит подешевле, полторы тысячи, по-моему. В общем, посмотрим, решили взять маленькую, потому что сначала нужно попробовать, а вдруг они мне не подойдут, и просто так, как говорится, деньги на ветер. Пока нормально себя ощущаю вместе с ними, так что принимаю. Хотелось бы поговорить на тему витаминов в первом триместре беременности, которые назначают обязательно врач и назначают по анализам витамины, которые не хватает. Потому что это нами самый задаваемый вопрос мамочек. Что же пить? Во-первых, хочу сказать, что фолиокислоту назначают абсолютно всем и ее надо пить три раза в день по одной таблетке по одному миллиграмму а остальные уже витамины назначает вам врач по анализу крови и мне лично назначили магний B6 именно магний B6 без форте просто магний пить 4 таблетки в день и также еще мне назначили йодомари на одну таблеточку в день а эти таблеточки фолиевая кислота мне давали в женскую консультацию бесплатно я их добиваю, потом начну уже свои, которые купила. Пообщавшись с девушками в женской консультации, мы там когда в очереди с бывает разговариваем, поняла, что все назначают абсолютно разные. Мне, например, магний, Б6 а кому-то прям комплекс с поливитаминов, или, например, железо, кальций, калий, то есть всем-всем-всем все абсолютно разное. Так что обязательно слушайте рекомендации своего врача и не выдумывайте ничего, потому что, возможно, вы будете пить комплекс витаминов, а он вам совершенно не нужен. И здесь недавно с мужем у нас была годовщина свадьбы, 6 лет, как я замужем, и свекровь мне подарила салатницу очень красивую, мне она понравилась, я еще, правда, ее не доставала. Отсюда очень красивая салатница и еще вот такую вот утятницу с распиской к жель. Наверное, видели такие фигурки, продаются в различных магазинах и посуда. И она фарфоровая, что очень здорово. И в ней можно запекать хоть рыбу, хоть курицу, то есть на ваше усмотрение. И насчет соковыжималки, мы уже попробовали делать в ней сок, нам очень понравилось. Она очень быстро выжимает и очень легко моется. Так что всем эту штучку советую. У меня тут котенок балуется. Так что поздравляю да, подарочки с 8 марта. И вот сегодня с утра наконец-то открыла подарок соковыжималку. Ранее у меня не было соковыжималки. И как-то я даже о ней не думала. Здесь мне решили ее подарить. Это было для меня неожиданно. Но в принципе вещь интересная. И почему бы не выдавливать... Свежий, выжатый сок, и не пить его по утрам, и также а, давать ребенку. И вот а мне досталась такая, подарили, ранее с такой фирмой не сталкивалась, но а, дизайн соковыжималки достаточно прост, и она симпатичная, мне нравится. А, здесь у нас наверху мы кладем фрукты, и они у нас... Отсюда вытекает, также в комплекте был вот такой вот кушинчик и к нему крышечка. Также еще вот такая вот штучка, пока не знаю, что это, надо почитать. И также книжечка, как обычно стандартная, с названием ее и как эксплуатировать. Так что с удовольствием попробую и потом покажу вам и расскажу, вкусно ли получается. И сейчас получается, что я буду принимать... Магний Б6, йода и вот эти вот витаминки. Единственное, в их составе в левите есть уже магний Б6, но если рассчитывать из дозы, которую я принимаю, это идет как одна таблетка. Поэтому я стала пить не 4 таблетки магния Б6, а 3 и 1 левит. Вот таким вот образом. Еще уже прошло три месяца с последней моей покраски волос, и цвет у меня уже как-то смылся, и полосы уже отросли, и я сейчас в таких вот раздумьях, ходить ли именно... Прям с таким цветом, с отросшими корнями. Или купить краску и покраситься. Насчет салона я уже точно решила, что я не пойду. Я не хочу краситься в салоне красоты. Потому что все равно ты наносишь вред. Хоть краски и без аммиачной. Я уже в это ничто не верю. Я в первую беременность эту прошла. Один раз красилась. И меня очень сильно тошнило тогда. И я решила, что не буду. И покупала я в конце беременности с Ольгой себе краску для волос, индийскую Аша на основе хны. И в этот раз я тоже склоняюсь к ней. Единственная в этой краске такая проблема, что она совершенно не вымывается из волос. Так что постараюсь сегодня, возможно, забежать в индийский магазин и посмотреть себе краску. Но это еще не точно, потому что я до конца еще не решила, хочу ли я покраситься или нет. У меня еще такое как-то мнение сложное, потому что насчет хны надо 10 раз подумать, хочу ли я красить именно ей. И если буду выбирать цвет, то самый светлый это золотой или.. Ну, в общем, посмотрим. Всем привет еще раз, с мои огороды-садоводники. И хочу сказать, что вчера мы ездили в Леруа-Мерлен. К сожалению, там почему-то я просто забыла поснимать видео. Увлеклась всеми растениями, которые мне хотелось купить. И прикупила еще несколько деревьев и кустов для своего участка, который я хочу посадить этой... Весной Буду сажать акацию желтую. Это достаточно высокое дерево, до 3 метров оно вырастает. И весной оно обычно цветет вот такими желтыми цветами. Я купила два таких дерева, потому что хочу посадить их напротив на участке, чтобы это красиво смотрелось. Также я решила взять жимолось каприфоль. Это, знаете, интересное такое растение. Оно... Больше на объем похоже, но э, оно также вырастает до трех метров высотой. В принципе, можно куда-то в угол забора, около забора ее посадить или э, просто какую-то поставить палочку, вдоль которой она будет расти. И весной она тоже цветет, цветет очень красивыми цветами. И еще купила рубра. Это айва красная. Ее еще называют очень красивое растение. И высотой оно до 2 метров и очень а, у нее яркие весенние цветы я надеюсь, что они у меня будут красного цвета, но возможно и белые очень красивые кустарники и сейчас еще вам покажу на окно вот эти кустики акации желтые рядышком они стоят два а, это у нас по-моему рубра айва она достаточно крупная еще я взяла себе крыжовничек потому что у меня нету и ежевику, вот такой вот кустик ежевички, также мы ее высадим, потому что на окошке у меня уже такой небольшой лес из растений, которые обязательно высажу кустики эти все на участке. И перчики уже, смотрите, хорошо подросли, единственное из всего посева не зашло в двух горшочках, на нужно семечки туда доложить. Вот такой вот у меня получился интересный сегодня влог. Если вам нравится мои видео, обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А весна к нам, как видите, приходить не собирается. Сегодня уже конец марта, 28 марта. Погода общение радует. Всем пока!